Добрый день, уважаемые коллеги! Мы уже не первый раз обсуждаем вопросы законодательной деятельности, определяющие перспективы развития регионального нормотворчества. Отмечу, что за прошедший год и в ходе бюджетного процесса, и в процессе законотворчества, регионы научились полнее использовать возможности, появившиеся в результате разграничения предметов ведения и полномочий. В ряде территорий сумели весьма решительно сосредоточить свои внутренние ресурсы на приоритетных направлениях, которых, которые одинаково важны для решения общегосударственных задач и целей развития той или иной территории. Всячески поддерживаю активное влияние регионов на совершенствование федерального законодательства. В итоге повышается качество и общенациональной правовой базы, и законов самих субъектов Российской Федерации еще раз подчеркну укрепление единства правового пространства остается нашим важнейшим общенациональным приоритетом и эта трудоемкая задача должна быть предметом систематической постоянной деятельности законодательных органов органов субъектов Российской Федерации при этом обращаю особое внимание что по информации Министерства Юстиции России только в 10 субъектах в федерации полностью завершена работа по приведению собственных правовых актов в соответствии с федеральными. Конечно, огромная работа выполнена. По самым важным, приоритетным направлениям основные вопросы закрыты, но работа, как мы видим, еще очень и очень много. Кроме того, как, я уже, как уже показала реализация национальных проектов, о которых мы сегодня тоже будем говорить, имеющиеся пробелы регионального законодательства. Серьезно тормозят решение важнейших социально-экономических задач, принятых нами совместно. И в конечном счете могут обернуться настоящими черными дырами для бюджетов всех уровней. Так значительная часть неурегулированных вопросов относится к реализации проекта «Доступное и комфортное жилье». Мы с вами прекрасно понимаем, что это Одна из самых острых, вечных проблем для нашей страны. И именно поэтому мы должны особое внимание обратить на то, что происходит в этой сфере. А между тем не приняты акты, необходимые для запуска в территориях отдельных положений земельного и градостроительного кодексов. Они ведь не случайно принимались. Без их реального функционирования в территориях не удастся решить всех стоящих в этой сфере вопросов. В частности, с субъектами Российской Федерации субъектам необходимо самостоятельно урегулировать вопросы территориального планирования и размещения объектов жилищного строительства. Порядок установления границ городов и поселений. Я очень рассчитываю, что в ходе сегодняшнего разговора мы проясним, что этому препятствует и какие подходы к решению здесь имеются. Какие решения должны быть приняты. Далее. В нормативных правовых актах целого ряда регионов выявлены серьезные нарушения норм федерального законодательства. Больше того, часть этих нарушений ведет к ограничению прав и свобод граждан. И это абсолютно недопустимо. В том числе, неоправданно сокращаются перечень льгот на оплату жилья и коммунальных услуг. Сужается круг лиц, имеющих право на льготы и субсидии, а также на получение жилищного сертификата. Считаю, что региональные законодатели и совет, ваш совет, также должны самым предметным образом проанализировать практику применения на местах норм земельного кодекса. Часто, к сожалению, местными администрациями нарушается порядок проведения конкурсных процедур. Есть случаи отказов от проведения открытых аукционов по выделению участков под жилую застройку. Навязываются дополнительные обременения при подключении домов к инженерным сетям называем, как мы с вами хорошо знаем, хорошими намерениями выложена дорога в ад. Как только начинаются эти обременения, якобы для того, чтобы жизнь людей была лучше, в конечном итоге получается хуже. Все это оборачивается реальным торможением для национальных проектов и решения конкретных задач, которые перед нами стоят в области социальной политики. Прошу региональные законодателей и их контрольные органы оказать муниципалитетам непосредственное содействие в развитии полноценных, сугубо рыночных институтов в сфере жилищного строительства. И, наконец, существенный блок задач встает перед территориями в области бюджетного законодательства. Сегодня в ряде субъектов Федерации объемы собственного финансирования, образования, здравоохранения, жилищной сферы и агропромышленного комплекса превышают ассигнование федерального бюджета. Это вкупе со средствами, выделенными на нацпроекты, дает серьезные возможности для эффективного решения социальных проблем людей. Обращаю внимание, столь значительное аккумулирование сил и средств на прорывных направлениях в конечном итоге должно привести к энергичной модернизации всех названных отраслей. Это стратегическая задача о ней как и федеральные ведомства так и органы власти в территориях никогда не забывать сегодня у нас есть все предпосылки для кардинальных перемен в социально-экономических условиях жизни в России и надо максимально воспользоваться этим для качественного роста благосостояния наших граждан спасибо вам большое за внимание надеюсь сегодня мы с вами еще обменяемся мнениями более предметно по всем вопросам, которые я затронул в своих вступительности. Благодарю вас за.